канале светилера и сегодня я вам покажу iphone 10 он очень крутой я считаю что надо покупать его Вот такой я считаю что его надо покупать но А еще позже мы снимем видео с Айнрай. Подписывайтесь на канал Свети Пока-пока. Привет, ребята. Я бы руку вкушку, да? Я бы руку вкушки. Привет, ребята. Сегодня мы купили подарок, потому что мы едем на крестинный дуборе. Вот сахар и подарок, а вот мой подарок. Вот самуи. Давайте сначала коллекцию посмотрим. Вау! Так, давайте смотреть, что тут. Смотрите, какой-то сундучок. А вдруг я сейчас не открою. Папа, открой, пожалуйста. Там у нас мастер. Спасибо. О, тут, кажется, надо ножницы. Папа, я знаю, как открывать. Да, а ты не кусать. Смешно, ребята Ребята, если вам понравилось это видео Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал И не пропускайте новые видео Пока-пока